Я столкнулась, что не понимаю, как получить удовольствие внутри головы. Угу. Наведите, если можно пример. Это удовольствие от мыслей. Вы, если не закончили 6 ступеней, у вас ничего не получится. Как бы вы ни хотели получать удовольствие внутри головы, у вас не получится этого. Это недоступная опция, которая недоступна ученикам до шестой ступени. Поэтому ничем вам помочь не могу. Ученица первой платной ступени. Ха -ха -ха, ничего не получится. Можете не заморачиваться.